Всем привет и добро пожаловать на мой канал, и прежде всего я, конечно же, хочу поблагодарить всех вас за то, что теперь нас 2 миллиона, и я в это лично до сих пор не верю, потому что это такая огромная сумма, это просто... Капец! Это как один большой город или же очень много маленьких, а если все это переводить в какие-нибудь маленькие деревушки, то это вообще просто капец, волосы начинают выпадать и сидеть. Но я всем безумно благодарна, спасибо, что вы со мной, что смотрите наши видео, переживайте за нас. В общем, сегодня я решила снять для вас такое, казалось бы, банальное видео, как утренняя рутина, но я его сделала в своем стиле, это будут... Проблемы утренней рутины, но с мужем Если вы думаете, что наше утро начинается как-то по-особенному, то вы ошибаетесь Каждый из нас сидит в телефоне Я листаю ленту Instagram, читаю комментарии и лайкаю их А Денис играет в игры Ванная у нас небольшая, приходится как-то выживать. Как говорится, почувствуй себя героем вестерна. Ну что, готов? Как никогда. Раз, два, три. Так вообще-то нечестно. Ну, надеюсь, у тебя получится помыться в темноте. Эй, ну включи свет. В итоге я открываю дверь и мы чистим зубы вместе. После того, как мы умылись, я иду делать себе кофе, чтобы хоть как-то взбодриться. Денис, ты кофе будешь? Да, сделай, пожалуйста. Ну что, сделала? Ты видишь, что с маком что-то не так? Ой. <связь> бывает. После кофе следует самый сложный этап. Кто будет заправлять кровать? Решение этого вопроса занимает очень долгое времени. Но есть у нас один лайфхак. Давай. Раз, Раз два. два, три. Yes. Ну, может быть, до трех побед. Что, опять? Ну, пожалуйста. Давай до трех. Раз, Раз два, два, три. три. Раз, Раз, два, три. Три. Раз, Раз, два, два три. три. Раз, два, три. Ну это нечестно. Может, до пяти сыграем? Нет. -а. Каждый раз с завтраком у нас возникают проблемы, мы просто не знаем, что приготовить, хотя продуктов предостаточно. Давай светлые, они красивые. Да какая разница, просто яйца. Раз какая разница, то чего ты тогда не соглашаешься? Да потому что это тупо, выбирать яйца по цвету. Но даже несмотря на такие маленькие разногласия, мы находим компромисс. Огурцы большие или маленькие? Нет, между ними никакой разницы. Зато я знаю, чтобы выбрала и влево. После того, как мы покушали, моя задача незаметно слинять, чтобы не мыть посуду. Ты куда? А, да я хочу что-нибудь взять там, ну, еще перекусить чего-нибудь, А ты в курсе, что в шкафу остались твои любимые пироженки? Серьезно? Пока посуду не помоешь, не выпущу и сковородку не забудь. Ну и конечно, после того, как мы позавтракали, мы с Денисом пишем сценарии для новых роликов. Давай сценарий такую шутку вставим. Кошка так сильно любила свою хозяйку, что стерлась объе ногу. Не смешно. Думаю, еще. Спасибо, что посмотрели это видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, мы с Денисом его снимали достаточно долго, старались, потому что мы хотели сделать его необычным, не просто, что я встаю в 7 утра с кровати, делаю себе кофе, мы попытались сделать это в своем стиле, так что поддержите нас лайками, подписывайтесь на мой канал, а с вами была я, Тилька, увидимся уже очень скоро, пока-пока!